<глево> черт, у меня все болит. И дождь на улице видеть и слышу. Черт, там свис кровати. Почему мне так все болит? Боже, ну что я спал весь в железной броне? Конечно, все болит. О, а, спина вся болит. Ай, надо положить эту броню сюда, пока. Это тяжело еще и таскать. Так, интересно. Черт, на дождь, на, на, улице, на улице дождь. Так, кстати, урожай поспел. Черт! Не хочу топором. Так, я так, не проверю в печке, кстати, что лежит. На... А в печке ничего и нету. Так, надо. Давай. Опа. Вроде я собрал пшеницу и дождь закончился. Так. Теперь надо все засадить. Так. Стоп. А, это что такое? А, черт, не, не понять, что это. Подвал, что ли? положить пока все сюда, в сундук посмотреть. Так, всякий случай я возьму И сейчас факел. Что это за подвал? Так. А, что такое? Боже, это человек! Он мертвый. Боже. Я даже не могу находиться здесь. Свинка, ты не поверишь, что что там есть. Вообще, боже, там реальный человек, труп человека. Записка. А, записка. Стоп. Тут что-то черт, надо вылететь отсюда. Тут что-то доцарапало. Нужна помощь у берега. Тут все. Анорабальная. Черт, че чё за фигня. Что на этой записке написано? Боже. Надо разобраться. И, Кстати, я вижу, еще и обломки появились. Ладно, да, надо сначала под этим обеску положить сюда. Так, надо, наверное, собрать эти обломки. Так. А, черт! Житель? Привет! Спасибо, что спас меня. Стоп. Так это ты, капитан? Слава богу, я вас нашел. Да, да, спасибо, что меня нашел. Ты не поверишь, что тут произошло? Интересно, а что произошло на корабле? Боже, я не что нашел тебя единственного человека и выжившего. Да, но ну, сейчас мне нужна помощь. Ты посмотри, какой у нас открытый океан, кстати. Да. Можешь объяснить, что произошло? А, черт, ничего не помню. Да, лодка перевернулась. Понятно. Ладно. Иди пока. Смотри, что тут. А ты тут хорошо разжился. Да, да. Пока, смотри, а я соберу все остальные обломки. Чуть, не, наконец-то нашелся этого капитана. Жаль, что он ничего не помнит. Он на меня так сильно пристально смотрит Ему смотрит дом Ж... Надо собирать это Железо Может быть что-нибудь еще можно сделать из него Черт Шаль стоит не добиться, ничего не могу Исно, а что погубит произойти? Он говорит, что лодка перевернулась. Ладно. А, вроде я собрал все, все железные материалы. Да, да. Побежали домой. Да, да, да. Все. Шли. Кстати, я тут заметил, тут записка лежит. Давай. А я тут не могу понять, какой это язык написан. Ах, черт. Тут написано. Так. Надо сейчас помочить ее. А, помочить. Так. Опа. Да, шрифт появился. Спасибо. Да не за что. Так. Так, да, реально, это какой-то невидимый шрифт, который чем то появляется от, именно от воды. Так, реально, тут написано, что что-то тут произошло не так. Это какая-то лаборатория тут находилась на этом острове. Произошла какая-то неполадка, какой-то эксперимент сбежал. Началась какая-то эпидемия в итоге. Боже, мы не поверили, что тут произошло. И что же, эпидемия какая-то. Нам нужно уходить отсюда. Да, тут реально аномальная зона. Ладно, давай будем курс держать до туда, собирать вещи и идти. Точно. А, ладно. Бежал собирать ресурсы. Поддержитель, а мы уже где-то далеко заплели. Я пока начну строить ночлег. А ты иди дальше, посмотри, что там. Да, да, сейчас посмотрю. Интересно. Что там? Потому что я только видел одни развалины. И... Так, вот еще одни развалины. что, Неужто... Да, тут даже мост есть. Что-то упоминает на какую-то вышку. На маяк. Мост весь поломан. Так, надо, главное, самое главное, не провалиться. Отлично. Ага. Опа. Это что за загоните? Черт, дождь еще пошел. Так, ну, Тут свет горит. и картины какие-то. Калатики. Белое почему-то. Одеяло. Ч-то пусты, высохшие. Ч сундуки? Стоп. Это какие-то зелья, лекарства. Боже. Надо их удать. Тут ничего нету. Может, конечно, это все из-за того, что вы обоимся. Ведь была какая-то эпидемия, на этой записке было написано. Может быть, всех больных сюда привозили. А вы что Что? могу здесь подать свой насос да. не работает мне кажется все тут написано что-то так надо снова помочить видимо точно такой же формат так так посмотрим да, снова какой-то шрифт невидимый оказался. И да, тут написано что-то. Так. Да, тут написано. Реально какой-то эксперимент был. И он сбежал. Началась какая-то эпидемия на острове. Все заболели. из Излих медпункт. Много счастья у них. Вот, черт, надо уходить с этого точного острова. Тут тоже ноутбук за пароль, э, пароль на ноутбуке так. Надо идти к башне, может быть, там что-то найдет. Давайте посмотрим, что там происходит. Ну, и высота, конечно. Видимо, отсюда смотрели, какие судно приходят. Надо спускаться. Ладно. Что такого интересного я не увидел. Надо возвращаться обратно. Стоп. Что такое? Вот. Реально просто. Потому что да, это реально тут все заболевшие походу, Эти, которые не смогли пережить эпидемию. Видите, мы их бросали прямо сюда. Этих трупы. Надо уходить, надо сказать, что мне нужно убираться отсюда. Надо возвращаться к жителю. Так, надеюсь, он уже построил начальник. Реально построил начальник, офигеть. Как он так быстро. А, житель! Привет! О, привет! А, ты уже начали построил? Да! Так, я тут нашел а, какие-то лекарства. И, короче, я понял. Тут реально какая-то эпидемия произошла. Я вон там видел трупы. Боже мой, вообще... Ужас какой-то. А еще можешь сам посмотреть вот эту записку. Так, так, так. Реально какая-то фигня тут происходит. Но я говорю, нужно где-нибудь найти катер или лодки и отправляться обратно на... на остров. Да, да, я тоже так думаю. Блин. Я не могу найти, кстати, корабль. Может быть, ты что-нибудь знаешь? Ну, примерно не знаю. А, Но, ну, может быть, где-нибудь рядом может быть порт. А, ну да, это прямо мысль есть. Если там есть вышка, если лаборатория, то, может быть, даже и порт есть. Ладно, спасибо. Я сейчас э, записку тебе тоже оставлю. Можешь э, так посмотреть еще. А я э, пошел, побежал э, искать порт. Подожди, возьми лекарство. А да, точно. А, я возьму а, одну. Надо да, бери быстрей. Но, ладно, я побежал. До следующий, скоро увидимся. Да, да, да. Сейчас побежал. Черт, надо. Черт, нужно еще и порт найти каким образом вообще. Не Так, надо вытиснить эту землю. Черт, еще Ну, соседи. Так. Ну, где-то здесь должен быть порт, реально. Пока я ничего не вижу, кроме вот этих старых домов. Так. Стоп. Уже, если бы дом начался... Да, это порт. Лодки тут. Где? Черт, еще и буря походу начинается. Черт, надо ну, убежать жителю. Нифига себе тут молниями... Главное сам, ну, под молнию не попасть. Черт, на, самое главное, он себя поддерживает. Черт, нахуй, житель. Эй, житель! А! Где, где житель? Не куда он пропал? Эй, ау! Он пропал. Громится, с он пропал куда-то. Черт! Реально куда он пропал? Ну ведь конечно он побежал куда-то за мной. Вроде даже все на месте осталось. Черт, куда он пропал, житель? Ладно. Надо пережить этот дождь, быть уже на лодке.